Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы продолжаем снова прохождение StarCraft Remastered за Зергов. Теперь мы начинаем следующий, последний эпизод, шестой. Наконец-то мы дошли до финала, ну, по крайней мере, до финального эпизода, посмотрим, насколько он будет интересен. Наконец-таки у нас вновь будет Керриган, давно мы с ней не виделись, но что же, настало это Время. Компания зергов, королева клинков. Войска объединенного земного директората заняли планету Чар и подчинили себе стая зергов, которые а, покорны молодому сверхразуму. С помощью мощного псианулятора аннулятора директорат не дал Керриган получить контроль над оставшимися стаями, став доминантной силой во всем секторе. А, и вы смотрите, какая заставка. У нас зерги идут в шатлы тиранов. ха это очень забавно выглядит, да? К тому же еще и а, их охраняют тираны. Ну, по крайней мере, мне так кажется, как будто они их охраняют, как будто они заключенные какие-то. Керриган, нашедший неожиданных союзников, планирует уничтожить пси-аннулятор и освободить сверхразум от контроля ОЗД. Неожиданных союзников. Я так понимаю, это те самые тираны под командованием Джима Рейнера и протасы. Под командованием молодого вершителя Алдариса. Или я ошибаюсь? Ну ладно. Псианнуляция. Крепость Керриган на Тарсонисе. Здравствуй, Церебрал. Думаю, тебе уже ясно, что я оборвала твою связь со сверхразумом и твоими непокорными сородичами. Ничего личного. Просто я не могу допустить, чтобы они снова обрели над тобой власть. Теперь ты часть моего роя. Служи преданно, и я сохраню тебе жизнь. Моя королева, прошу прощения за вмешательство. Прибыли гости, которых мы ждали. Наконец-то. Не очень-то они спешили. По правде говоря, Сара, у нас не было особых причин торопиться. Все еще сомневаешься во мне, Джимми? И всегда буду. Ну-ну. Как вы помните, на Айюре я предупреждала вас о новом Сверхразуме и о том, что ОЗД хочет его поработить. Так вот, у них все получилось. Подчинив Сверхразум, они взяли под контроль почти все стаи зергов в Секторе. Поэтому я и обратилась к вам за помощью. Ты хочешь с нашей помощью разгромить ОЗД, чтобы единолично править зергами? Нет, Феникс. Если мы не остановим Земля, она не захватит весь Сектор. И тогда мы все станем их рабами. Ты знаешь, что я права, Ты же изучал историю Земли. И должен понимать, что на уме Озаде серги для них только начало. Черт его знает. Может и так. Моя королева, простите, что снова вмешиваюсь, но у нас возникли серьезные проблемы. Как всегда вовремя. Джентльмены придется закончить нашу беседу позже. Слушаю, Тюран. Сигнал псианулятора достиг Сониса и стаи будто безумие. Вот уже несколько часов твои слуги пожирают друг друга, а в ульях царит полный хаос. Только этого мне не хватало. Церебрал, собери зергов, которые пока еще подчиняются мне, и спаси Ульи. Я не могу допустить, чтобы их уничтожили мои же слуги. Так, ну что? Ситуация у Кэрриган весьма сложная. Впервые за всю, наверное, компанию. Потому что обычно она всегда всех выносила. Но теперь, видимо, у нее самой очень большие проблемы. Ну что, спасите все Ули от уничтожения. Так, у нас есть небольшая войска. Опа. Наши Ули атакуют. А, блин, у меня английский язык не включен был. Ули не реагируют по приказам. Похоже, Церебралу придется обойтись имеющимися силами. Церебрал, я уверена, ты справишься и без подкрепления. Исполни мою волю и уничтожь всех непокорных зергов. Mm, да, войска у меня очень большие, хочу сказать. Очень большие. Да. Весьма это сложно будет Осуществить победу ну, Хотя благо у меня Охотники-убийцы Это очень неплохие гидролиски Так, они уже нападают На следующий улей Вот дерьмо Хотя бы улей мне не атакуют самое, что <смех> хорошее, наверное, здесь. Можно сказать. Я не могу нанимать никого, да? Могу как бы смотреть на этот улей, а толку от него никакого. Печально, конечно, я бы хотел бы им поуправлять. Пускай пока восстанавливают здоровье наши гидралиски, потому что видите сами, у меня один гидралиск уже по сути почти что откинул копытца свои, ну или что у него там хвост свой откинул. Остальные, правда, полностью здоровы. Прошу прощения. И я думаю, нам надо подождать некоторое время, хотя я не понимаю, что вообще происходит, что враг не нападает. Ну, странно, я, видимо, сам должен нападать, что ли? Это Чуть не досталось нашему гидролизку бедному. Второй уже полуживой. <клес> так, отлично. Враг нападает. Держим давайте-ка, ребята, держим их. Наши собратья обезумели, нужно их усмирить. Так, подождите-ка, а вот я там тоже около улей стоял, почему так, этот улей почему-то освобожден? Так, вернитесь, давайте-ка к этому... Ага, вернитесь к этому улю, чего-то я чувствую, мы не сможем вернуться. Иначе мы сейчас этот улей потеряем. Да, просто надо к нему подходить очень близко, и он начинает как бы нам передаваться. Блин, я взял всю энергию, потратил на одного ультралиска. Черт возьми, сейчас мы потеряем много гидры. А, нет, слава богу. А, пока мои охотники-убийцы еще живы, но я думаю, это ненадолго. Потому <б> что <minutos engano> они и так уже все побитые. ой Что тут происходит, боже мой? Дерьмо! Нет. Мы пока еще живы. Да, отлично, я свой же улиц закинул. Так, еще два уля в опасности. Нужно возвращаться обратно. Давайте, подходите к нему. Возвращайтесь. Давайте туда наш королев тоже перегруппируем. Так, а вы откуда взялись вообще? Ой, ну хрен с ними Блин, ты же нам достался? Ох ты, сколько скуржей тут летает теперь Правда, нафиг они нам теперь нужны, да? Когда мы уже все, всех уничтожили. Ладно, идем, давайте ка наверх теперь вот на последнюю базу. Отлично, они в итоге напали на э, самый низ. Вот дерьмо. А, мы сейчас проиграем по сути, по сути. А, тут появились войска сразу. Навально. Отличная работа, парни. Мы спасли наши ульи. Это было несложно. сложно. И это победа? <смех> ну это начальная, судя по всему миссия, она вообще даже никакой сложности я не почувствовал. А, надеюсь, вам видео понравилось. Все равно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи!